Всем доброе утро. Утро наше на веранде начинается. Кошка наша здесь спит. Чай. Чай мы сейчас практически вот на весь термос. Мы делаем один пакетик зеленого чая. Все остальное собираем то, что у нас в саду. Там и мятой. Да, листик смородины, и листик малины. Чем мы там еще? В общем, несколько видов мят. Да, то, что дети приносят, это их задача. С утра набрать. Для чая. Mm. Ой, какой мальчик Куда сметанку любит Наш котик Мур. Все, сахарная пудра Это обязательно Сырники, это родители Привезли нам творог домашний Вот один и тот же рецепт, а сырники разные Вот магазинный покупаешь Там одной торговой марки Один вкус сырников и консистенция То же самое вот и домашний Давайте, давайте, давайте Кисюнь, ты вставать не собираешься, нет? Тебе тут хорошо? Лежишь? Давайте, давайте. О, начинается. Ну ладно, просто сказал бы, не хочу сметаны, и все. Все, всем приятного аппетита. Мы сейчас будем договариваться с каждым, кто с чем хочет, кто с чем будет и не будет. Сейчас будем готовить попкорн. Вчера купили в АТБ много попкорна. Мы берем самый-самый простой, вот такой с ароматом карамели. Нам сейчас понадобятся две пачки. Есть, на... есть разные, есть и соленые, и просто сладкие. Мы берем с ароматом карамели, нам нравится больше. Мы сейчас будем готовить ее по новому рецепту. Мы вчера проэкспериментировали, и нам так понравилось. Мы немножко отошли от способа приготовления, который написан здесь, но чуть-чуть добавили немножко своей фантазии. Получилось очень вкусно. Нам понадобится еще сахарная пудра. Вот так. Высыпаем в миску. Ну, кстати, если у кого-то есть духовка или микроволновка, то можно положить вот прям целый пакетик. И да, вот показывают, как, как это все работает. Будут, да, так что духовка есть наверняка у каждого. Так, добавляем сахарную пудру. Добавляем сахарную пудру. Вот это самый важный ингредиент сахарная пудра. Не сахар. И все? Перемешиваем? Да, ничего я на плиту не ставлю. Плиту а, это потом... просто. Да, пока просто перемешиваем. У нас Сережа специалист, по будто. Все, пошла взрываться. И что получается? Результат получается невероятно вкусный. Она как будто бы в карамели вся. Такая сладкая. Даже такая немножко липковатая за счет сахарной пудры. Горячая. Ага, очень вкусно. Все готово, мальчики, попкорн. Кто у нас тут такой молодец, взял шланг и моет плитку. Даже папе не дает. Пытаемся забрать шланг, не получается Настолько увлечен этим процессом Но дети все любят воду Я думаю, что он будет в обед хорошо спать Ян Но ну ты уже этот люк вымыл уже очень хорошо Он самый чистый Все, давай папе Папе давай Дай папе Ян, дай папе шланг Морозится Дай папе Но это надолго Смотрите, что я вам хотела показать Помните, вот это вот место Где у нас в прошлом году мы картошку выращивали Посмотрите, как хорошо взошла трава Она уже такая высокая Уже такая начала куститься Мы уже два раза стригли Либо сегодня, либо завтра мы снова ее будем стричь В общем, круто Круто, круто, такой коврик у нас когда-то такой был, но потом начало много появляться одуванчиков, и мы намучились одуванчиками. Там еще в районе, вот где камень лежит, там мы не засеивали новое, оставили старую, там был такой кусочек. Там одуванчиков много, но будем их вручную убирать, а это просто прелесть. Нас Сережа посетила удивительная идея. Мы решили вымыть фасад. ну вот По возможности, где мы можем достать, Шлангом и щетка мы взяли щетку. Вот смотрите, вот тут, допустим, коты оставили свои лапы, когда они прыгают на подоконник. И ну по периметру много таких мест, хочется все это повымывать. Папа да! Все, ладно, отдавай ему, не дает, хорошо. Все, будем ждать, когда он наиграется. Вот такая у нас щетка. Маленькая, но какую нашли... Будем вот такой вот так вот делить. У нас обед. Ян спит. У него <свят> дневной сон. У нас салат. Макароны бантиками. и Котлетки. Не да, ребята, в это сложно поверить, что я делаю. Сама удивлена. Я собираю шишки. <свят> Может быть, кто-нибудь скажет, что с них можно сделать. Приготовить явно ничего. Но что-то можно ли с ними придумать такое? Их очень много. Они почему-то резко Попадали, видно старые, которые висели с прошлого года, попадали, а сейчас новые. Нам косить траву, и в газонокосилке тупятся ножи, когда нож попадает на шишку. Поэтому собираем. Фух, я пришла на другую полянку, тут какие-то грибы повылазили, но вроде для опять же рано еще. Красивый природный материал. Надо его куда-то применить. Я, кстати, у меня сейчас мысль пришла. Может быть, какую-то клумбу просыпать с шишками. Может, у вас какие-то идеи. Обязательно Ой, пишите, боже. делитесь идеями. Что, шишками что Да нет, таких не делается шишковое варенье. Но делается с таких зелененьких. Понял? Сережа То есть, тоже интересуется. Ну, а вот. напишите, да, я думаю, мама. что подписчики Кто-то напишет Мама, да. О, мама, я видел. мама я видел Так, давай, держи вот так Ранку поцарапался чуть-чуть Это не страшно, где ты поцарапался? Пока Марк сидит Спасает свою ногу, я им несу вот Такой сюрприз, в виде мыльных пузырей Ян пока спит Можно поиграться Будете мыльные пузыри? Будь, давай, держи да один красный, красный хорошо, это рена. Вот, вот. молод... Да, полетели. Воу! Снимай. Снимаю. О, молодец. Мы сегодня убираем, убираем, убираем. С утра начали с дома. Дома все уже поубирали, все лишнее повыбрасывали, что нам не нужно. И вышли на улицу. Теперь на улицу. Очень хорошо этому способствует и лунное затмение. Кстати, кто не может с какими-то старыми своими вещами расстаться, с предметами, с какими-то поломанными вещами. Вот самое время это лунное затмение, когда очень легко от всего избавиться. И оно пойдет только на благо. Поэтому возьмите это на заметку, кому интересно. А я пока попью чай с мятой. Дети сорвали мне мяту. Но мне все время хочется аромат. Вот я помню свое детство, когда я приезжала к дедушке-бабушке. У них росли кусты мелисы. И я всегда с этого кустика так чпок, несколько листочков, и готовый чай. И такой аромат был. У меня в саду очень много разновидностей. И мяты, и мелис тоже. Вот тот аромат, который я запомнила с детства, я не могу его найти здесь. Вот не знаю, я все уже перепробовала кустики. И у меня есть мелисса. Но нет такого ярко выраженного. Она, видно, лимонная у меня. Потому что я помню, я покупала, по-моему, лимонная она была. И она не такая в общем неправильная Мелиса вот а сейчас я пью чай с речной мяты и когда мы на речку ездили помните я тогда отросточек оторвала и высадила его мне кто-то посоветовал вот спасибо вам за совет хороший причем эти отростки они пережили зиму солнышко начало припекать и начала вылазить хотя я думала что там все пропало я дождь прошел и начала что-то вылазить я только что снимала видео для Инстаграма и рассказывала о том, я показала там э, Рената, в чем она обут, что на нем надето, и там два разных носка. Так вот, что я хочу сказать, ну, я для Ютуба не успела еще заснять, потому что он бегает и на велосипеде катается, не успеваю поймать его, но обязательно покажу. Вот у нас два месяца уже продолжается такой необычный стойкий интерес к тому, чтобы надевать два разных носка. И кто вот меня давно смотрит, помнит, когда он был там поменьше, наверное, было годика там два с половиной, три, он надевал на руку носок и ходил и говорил, ой, так красиво, там там что-то по-своему. И, ну, мы так смеялись, да, пробовали, конечно, снять. Что? А. Хорошо, иди сюда, покажи свои носочки, сейчас я покажу. А ну давай, показывай носочки. Так, и еще, и вон другие. Тебе нравятся в двух разных? Да. Необычно, да? Естественно, мы ему объясняли, что так не носит. И он говорит, да, ну, мне нравится, я буду так носить. Единственное, что я его прошу, когда мы куда-то с ним идем, я говорю, сыночек, давай переоденем их, потому что, ну, подумаю, что у тебя что-то с родителями не, не все в порядке. Он говорит, хорошо, но всегда напоминает о том, что дома он будет носить именно вот так два раза, что ему так пока больше нравится. Я думаю, что это все пройдет, но на самом деле это все интересно необычно, почему так происходит. Носок на руку мы уже не надеваем, а вот пока у нас такое облечение. Насколько долго оно затянется, я не знаю, продлится, насколько долго. У Марты такого нет. Так что, если кто-то знает этому объяснение, напишите, очень интересно. Да, это не